Здравствуйте, меня зовут Владимир, с вами канал группы компании TSS. Сегодня мы рассмотрим нашу новинку, инверторный бензиновый генератор ТСС СГГ-3000Сi. В прошлом ролике мы уже рассматривали инверторные генераторы и основные их преимущества. Преимущество этого генератора является наличие цифровой панели, розетки для параллельной работы, то есть можно подключить два одинаковых генератора на одну нагрузку, удобная ручка для транспортировки, Небольшие компактные размеры, что позволяет перевозить его в обычном автомобиле. А также наличие шумозащитного кожуха, что значительно снижает шум от работающей станции. На боковой панели располагается ручка переключения режимов работы. Старт, работа и стоп. Сегодня мы протестировали с вами портативный генератор в полевых условиях. И я хочу сказать, это были одни из самых вкусных бутербродов за последнее время. С вами был канал группы компании ТСС, Владимир, до новых встреч, пока!